Ты помнишь, что было 15 января. Я посмотрю в твои глаза и я напишу тебя. Я написала эту песню для тебя. Вместе мы гуляли до поздно. Ты помнишь? Как ходили в кино, в субботу собрались мы в шести, Ром, Ты в тот день была у Кива, я полюбил тебя очень сильно. Прости меня, родная, я тебя люблю. Давай начнем все я тебя прошу. Если мы расстанемся, я тогда умру. Если мы сойдемся, снова живу. Прости меня, родная, я тебя люблю. Давай начнем все я тебя прошу. Если мы расстанемся, я тогда умру. Если мы сойдемся, снова живу. Ты помнишь? Как катались на горках, ты мне очень нравилась, и я тебе возможно, но на сегодняшний день вы все изменилась. Мы с тобой расстались, вот так и получилось.